Итак, друзья, всем привет! Продолжаем работу по объекту. Сегодня мы будем устанавливать маяки на стены с помощью вот такого плоскостного построителя. Будем задавать геометрию ванной комнаты для того, чтобы у нас все было ровно. Итак, сегодня, в общем, я вам покажу процесс, как мы устанавливаем маяки, что нам для этого нужно. И расскажу еще немножко про весь этот... Процесс, технологию, сдам рекомендации, ну и в общем что-нибудь еще полезное. Также мы продолжаем работу по очистке стен, это у нас будет санузел, тут тоже самое происходит очистка, здесь тоже будем устанавливать маяки, но чуть позже. Итак, устанавливаем маяки вот два маяка пока установил обратите внимание какой слой здесь у нас и какая насколько у нас кривая стена вот видите там наверху прям ноль, а вот здесь вот у нас уже слой то же самое и здесь вот здесь у нас слой и вон там у нас ноль. вот поэтому вот так вот производит укладку кирпича вот в этом доме, так сказать. И вот с этой стороной тоже, с этим кирпичом, тоже у нас такие же проблемы. Сейчас установлю маяк, и вы увидите, что с этой стеной не так. Но мы, в общем, сделаем геометрию. Все углы 90 градусов. Вертикальный уровень будет, по полу будет горизонтальный уровень. Так что ничего страшного в этом нет. Какие бы стены ни были, мы всегда их сделаем ровными. Такова наша работа, мы не можем и не должны никогда делать все плохо. Итак, продолжаем работу по установке маяков. Вот лазер, смотрите, здесь сначала стоял тут, потом его передвинул сюда для того, чтобы поставить этот маяк. Вот такие вот отметки, которые вот у меня вот здесь, здесь, вон там, на стене, на потолке, нужны для того, чтобы я мог безболезненно передвигать лазер. И заново по этим отметкам, в общем, выставлять плоскость. Для этого нам нужно, в общем, один лазер. И желательно использовать еще второй лазер. Для того, чтобы делать вертикальную установку маяка. Дальше, смотрите сюда. Вот видите, вот в этом месте у нас маяк прям впритык стоит к стене. А здесь вот у нас получается вот такой вот большой зазор. Это говорит о том, что у нас вот эта кирпичная стенка тоже завалена. Но она вообще идет вертолетом. Поэтому не отштукатурить ее просто нельзя. Я всегда использую лазер, когда устанавливаю маяки. Поэтому не спрашивайте меня, как можно установить маяки без лазера. Это можно, но я этим способом не пользуюсь. Всегда использую лазер, угольник и устанавливаю маяки. Если вам интересный этот процесс, как установить маяки, то смотрите его на канале Перестройка 116. Ссылку я оставлю в описании, зайдете, посмотрите, там я все доходчиво пояснительно объяснил, так что здесь повторяться я не буду. Мы продолжаем. Маяков в данном помещении я завершил. Установил 11 маяков. Остался один вот этот проем, где мы еще не установили маяк. Потому что здесь будет зашиваться гипсокартоном. Это мы сделаем чуть позже. Маяк установим, заштукатурим, выровняем. В общем, это все сделаем после. А пока, вот, в общем, готовый результат. 11 маяков установлен. Теперь следующая процедура это оштукатуривание стен. Штукатурить будем мы смесью цементной штукатуркой фасадной фирмы Болларс. Она армированная волокнами против растрескивания, очень удобная. А для больших слоев тоже хорошо подходит. Поэтому для ванных комнат я использую такую штукатурку. Ну, пока, в общем, как-то так. Делаем работу дальше. Сейчас у нас подготовленный очищен Туалет. Сейчас нам нужно его загрунтовать. Мы его уже пропылесосили, загрунтовать и будем устанавливать маяки здесь. Ну а на следующий день, я думаю, мы приступим к в ванной комнаты. На данном этапе вроде пока все. Работаем дальше.